Получается, как мы только проплатили, отсюда мы удаляем, да уже? Да. Угу. И теперь вот, когда я сделки создаю, допустим, угу. ну, допустим, как ее откорректировать? Ну там чуть проверить у тебя много, видишь столбиков появилась, ну тебе надо как бы вправо или снуть Ну какую-нибудь сделку поправим сейчас. сумма план получается. здесь я а, примерные затраты то есть а, работа монтажников да здесь пишу да, до да. 700 тысяч Примерно. и все будет затрат никаких а, как таковых расходов нет я понял так ну смотри это у тебя цифры там вот этот миллион восемьсот она у тебя там через пробел сделалась или нет ну вот один пробел там по-моему да, через пробила. Да, давай их уберем. Окей, ну все, она не закрыта. Не, не 700, ну пусть будет, ладно. Ты по ней 200 тысяч уже потратил, да? А? Ты по ней 200 тысяч уже потратил? А, 200 тысяч подрестать 300. Ну пусть за да, 700 будет. Не, у тебя, ну как бы 700 и плюс 200 получается, да? То есть еще 700. Да. Тогда 900 пишу Девятьсот, да? Полная, ну да, полная себестоимость должна быть. Угу. Вот он когда создает, он здесь сумму договора прописывает, девятьсот. Здесь сроки надо писать сразу или нет? а да, можно написать, можно дату закрытия потом, когда уже все закроется. Угу. Справа ничего не надо заполнять, она автоматом станет. Автоматом, когда приход придет сюда, да, здесь? Да, в... когда ты ДДС пробьешь по этой сделке, она сюда упадет. Угу. Все Получается, он должен просчитывать себестоимость, да или как? Ну, ты же затраты будешь по ДДС тоже отдавать за эту сделку, и он тоже сюда будет. Видишь, 200 тысяч ты потратил, он тебе тоже 200 тысяч сюда закинул. Нет, а вот он когда создает, допустим, сумму, прописывает договор, открывает, смотрит, сумма там да, миллион восемьсот. стоимость тоже надо прописывать. Либо ты ему говоришь, либо он, ну где-то он должен брать эту штуку. Угу. Все. Но это же примерно и правильно затраты. Ну, как бы... Планируемый затрат. Да, да. То есть ты потом смотришь, а, ну, типа, планировал 900 потратить, а потратил миллион сто например. Mm -hmm. Думаешь, почему так? Вот, и потом более точно планируешь. И все, да, правильно? Да, все, верно. Так, получается, с планирования удаляю те, которые проплаты прошли. Да, да удаляю с планирования. Mm -hmm. И все, да? И у меня там, короче, с ребятами исполнителя я нашел. Uh -huh. Исполнителя, видеоролик. Вот. Бюджет. То есть они сейчас сценарий должны написать. Так, а подожди, давай этот баланс, этот добьем. Учет. Вот открой баланс, он тебя ну, правильно показывает остатки на кошельке. Я сейчас расходы произвел, получается, ну, прямо часа-два назад. Uh -huh. И вот... Кинул, получается, своему помощнику. Вот у него сейчас где-то часам 5 он, наверное, освободится, он вот это все должен забить. Uh -huh. Я и как раз проверю его, как он раз, разберется, не разберется. Вот я проплаты сделал, 184, 250, 140. Ну вот, да, ну вот скриншот экрана тогда тоже сделает, когда забьет, чтобы когда ты мог сказать, а совпадает ли, ну, типа... Ну, кошельки, остатки кошельков совпадают. Ли с а мне же этот отчет. Или это сразу? Отчет же придет мне. Не, так он тебе скриншот отправит, что, типа, вот, конечные остатки совпадают с сервисом. Значит, все четко он забил. А, я да. его. То есть ты ему отправил я данные, которые нужно забить, а он тебе как забьет, он тебе скриншот баланса отправляет всегда. А, все, понял. Чтобы ты понял, что он забил и то, что у него все сошлось. Вот такую mm -hmm. с ним сделай. Воды? Понял. Да. Скинуть баланс. Скинуть. Да, сриншот, сриншот, баланс. баланс. Да, чтобы он тебе сюда отправлял, да и все. Mm -hmm. Все понятно. Вот и открой фин модель про вот эту, которую мы ведем, где у нас там задачи, до что мы расписали. Mm -hmm. Так и что ты говоришь, там сделал? Ну вот, да, по незавершенкам функционал. вот эти вот у меня сколько четыре пункта я только сделал. Функционал получается вот, функционал помощник. А туда. Это все сделано. Зеленым то что сделал уже нет в функционале. Здесь? Нет, функционал я. А передвигать же? Зеленое ты сделал если туда. Да, может, с этой, ну, как бы все четыре. Ну или так. Пофиг, что стать, зеленый, ну, зеленая тоже будет. Ну. Oh, yeah. <laughs> Отмени, <laughs> да. Ты растянул, видимо. Ага. Ну вот, получается, примерно так. Э, с контроль договоров КП. Ну КП она раньше делала, но теперь договора будут за, за подписывать и загружать. Uh -huh. а, помощника нанял, то есть как стажируется парень, студент. Вот это вот тем начисление зарплаты я не знаю как. А, начисление, да, он будет делать, разбор остатков на объекте и введение, да, в финучет. Единственное, по выдаче ЗП я теперь, у меня сегодня мысля пришла, может быть, допустим, он планирование забивает, забивает, кому сколько заплатить, допустим, 500 тысяч, да? Uh -huh. Я ему, допустим, 500 скидываю, примерно так я вижу, и он там сам распределяет. Может так сделать? Ну можно, да, посмотри, вот у тебя остались пункты, получается, что самое простое можно передать? Вот самое легкое для тебя из того, что осталось передать, что можно отдать? Передать и ему? Нет, вообще, ну, кому-нибудь. Ну, допустим, я уже обговорил, с мон... э, с, э, вот, заказ корочек, но это не так часто происходит, там, скажем, раз в месяц, раз в два месяца, там, ну, все, там ничего спец. сложного нет, там, получается, он созванивается, э, скидывает удостоверение, а от меня только проплата и все, и сам договаривается, без моего участия, там, где он встретится, кто кому, куда он привезет ему. Раньше это со мной происходило, то есть... Ну да, опла... но оплаты ты же тоже сам делаешь, да, получается? Ну а что? Ну оплачиваешь по счетам, ты же сам, да? Тебе кто-то забивает данные, чтобы ты просто оплату сделал. Оплату какую? Ну, допустим, вот эти корочки проплатить, еще что-нибудь проплатить. Ты оплаты делаешь? По этим по налогам по зарплату там пенсионным э, не я делал бухгалтер делает а ну вот смотри он может вот это э, скидывать э, бухгалтеру на оплату вот этих корочек да и все и бухгалтер сама будет оплачивать угу. ты ему как бы скажи что ты будешь этим заниматься скажи на оплату скидывай бухгалтеру бухгалтер забьет там данные оплатит и тебе там платежку да чтобы ты мог показать что но ну, бухгалтерия типа оплатила что давайте им нам корочки угу. Хорошо. Вот, давай тогда вот эту выдели, заказываю корочку, вот эту, введи ну, ее, получается. Вот, и вот подписываю договора и загружаю их. Смотри, Коля, да. там как происходит? Там по упрощенке, как происходит. Как я это делал, да, допустим. Я созваниваюсь или списываюсь по WhatsApp, говорю, вот мне нужна одна корочка. Он знает уже, как, как, какая корочка, то есть давно с ним работаем. Я ему скидываю удостоверение, он говорит, все, завтра будет готово, на карту вы мне перечислите просто. И я, получается, со своего кошелька, допустим, ну, вот, грубо говоря, деньги компании, депозит, да, я просто им перевод делаю, там скриншот, все, оплачено, и он говорит, все, завтра там. Ну или, так да. Ну, или так, да, я понял. Ну или прораб тебе говорит, тогда закинь на карту такую-то столько денег просто, и все. Uh -huh. Или ты помощнику сколько-нибудь денег дашь, ну ты ему доверяешь, да, по, Ну по ходу ты ему 500 тысяч высота Ну ему... я ему сейчас, ну это получается, сотрудник у меня, сотрудница работает, инженер ПТО, вот, вот, я ей написал, она говорю, нужен помощник, она говорит, ну есть, говорит, это вот там, короче, знакомое лицо. Uh -huh. Я ему как бы начал в этот давать фильм учет. Ну да, но ты можешь ему денег дать на карту, чтобы он всякие корочки оплачивал, там, хостовары, но ну, вот эту всю лабуду uh -huh. Все хорошо, так тут же забивает их в учет, то есть, чтобы у него кошелек был, ну, то есть кошелек, ну, как он, да, например, там Петров Иванов там, uh -huh. и ты ему денег переводишь, он перевод делает с твоего кошелька на, на его и он уже мелкие какие-то вот эти расходы делает, и вот эти корочки оплачивает. Точно так можно делать. Вот и обведи тогда вот эту вот желтым прорабу, да, вот эту штуку. Выдели, то есть тебе вот эту надо передать прям, ну и по, ну и помощника, чтобы деньги лежали. Ну и прораба научись сказать, что деньги вот у помощника он может переводить куда, ну куда, сколько надо. А ты ему уже mm -hmm. большими ну там, большой суммы закинул там, например, ну условно большой, чтобы у него на всякую мелочевку там было. Вот. А подписываю договора и загружаю их на диск, это ты физические договора, да, подписываешь? Нет, это получается портал. Электронный портал приходят документы, а. через ЭЦП подписываю. И я вот сейчас с ней поговорил. она говорит, ну, там поначалу страх был, я говорю. Там, в принципе, ничего сложного нет. Смотришь, вот Это А да, получается? Я передал ее, вот, Получается, вот. Нет, а вот восьмой э, пункт, где еще вот на ПТО. Это что такое? А, ну она это будет делать, да. Но тоже желтые выдели, это тоже ты будешь передавать, получается. Ну, ну то, то есть вот эти штуки мы... передать. А? Вот эти две штуки передашь, ну, как бы мы в следующий раз будем созваниваться Не, ну фактически я ее, можно сказать, уже передал. Там единственное. А поплатим, По она говорит, ну, сколько? Я говорю, ну, давай потестируем месяц и потом а уже сумма оговорим. Накинешь, и сколько разумно. И все. Ну, тогда вот этот желтенькую передавай, да? Вот. Mm. А, ну, а потом будем подбираться еще. У нас там четыре пункта, получается, остается. Тоже так же там. Ну, в общем, ну, короче, вот на этом сконцентрируйся, как будто остального ничего нет. Делай, как обычно все делаешь, ну, остальное. А вот это вот передавай прорабу и чтобы у тебя помощник оплачивал, короче, ну, чтобы тебя это вообще не касалось. Ну, выключи ну, ЗП. Я классно. ему так сказал, да, давай игру этот. Э, я ему пока ничего не... Ну, я так сказал, короче, вот основной финучет будешь вести. Э, финучет там, остатки подбивать. Э, по мере того, как ты будешь это все осваивать, я тебе потихоньку буду, ну, другие поручения давать. И, ну, соответственно, да, у тебя кажется, будет зарплата. Деньгами, есть, ну, работа с деньгами будет. То есть. И все, то есть он может и зарплату потом выдавать, и начислять ее, и прорабу, например, там за корочки отправлять, вот. Ну, ну я сейчас его хотя бы пока по выдаче зарплаты не хочу грузить, потому что, ну, пока он вни... ты, вникает в чтобы, чтобы корочки у него, короче, были, ну, чтобы корочки на нем были, чтобы ты ему мог доверить какую-то сумму там небольшую. Нет, может, в дальнейшем даже, э, даже ту сумму, которая, там, скажем, 500 тысяч скопится, я ему, допустим, скидываю, и он там дальше распределяет. Ну да, да, вот так вот. Ну да, но мы уже не сразу на него все выкинем, понятно, сейчас неделя там подойдет, например, ты mm -hmm. ну, с арабом пока договоришься, там, да что, попробуешь, ему чуть-чуть денег хотя бы отправить. Чтобы он, например, ну, на корочке у него там условно лежало. Mm -hmm. вот, потом потихоньку зарплату передадим, потом еще, ну. Короче, ты вот сконцентрируешься на вот эти корочки, чтобы тебя больше не беспокоили. Потому что ты можешь клиента закрыть на 5 миллионов, а можешь вот с ним там как-то... Провозить. Ну да, корочки там заплатить, там еще что-нибудь узнать, позвонить там. Ну то есть твое время оно намного дороже, чем этим заниматься. Так, и что мы тогда идем, получается, по незавершенкам? Что у тебя там? Смотри, у тебя мало их, короче. Uh -huh. Вот, ты, то есть, ну, как бы, возможно, ты, мел... ну, то есть, ты супер крупный здесь написал, а мелкий не записал. тоже тоже лично еще, там, я не знаю, разобрать шкаф, там, прибраться в багажнике там, выкинуть мусор, э -э -э, там, починить там стол, там, ну, вот, вообще мелочь вообще всякая, которая тебе так или иначе в голову лезет. Uh -huh. То есть, посиди, ну, как бы сделай, вот, ну, хотя бы там до 60 список этот. Хорошо. То есть у тебя очень мало, то есть ты как бы типа крупный выписал, но у тебя, ну, завершёнки, они на той завершёнки, что у тебя крупные, допустим, 10% ну, времени сил забирает, а 90% ну, мелочь всякая, на которую ты даже внимания не обращаешь. Ну, а у меня, вот, допустим, в процессе вчера, там, сегодня, тут появляются какие-то задачи, тоже вписывать. Сразу записываю, конечно. Вот как бы, чтобы у тебя в мозг пришло, прикинь, мозг у тебя как, знаешь, должен быть чистый такой. Если что-то туда приходит, ты раз сюда выписал, как бы загрузился из головы, раз выгрузил, потом мы также наметили там 3-4-5, например, незавершенных, ты раз пошел их сделал, раз у тебя они уменьшились. Что-то добавилось в голову, раз сюда записал сразу, да и все. Но главное, чтобы у тебя голова чистая была, допустим, тебе надо, я не знаю, там 5 клиентов по 2 миллиона взять, а ты такой там что-то там гоняешь какие-нибудь мысли свои непонятные, мелкие. Mm -hmm. Так что их лучше грохнуть, все, и сюда сразу выписывать, выписывать, выписывать и потом их, ну, как бы, перемолим, проработаем. Да, я вот с тобой хотел посоветоваться. Вот, uh -huh. а, насчет ролика, бюджета, да, там они говорят, ребята, у нас бывает и 150 тысяч тенге там, и 500 тысяч можем, в зависимости, там, будет графика, не будет, сколько он будет по времени. Mm -hmm. Mm -hmm. Но мне, конечно, как противополимательно, чем дешевле, тем лучше. Но смотри, что как бы, там, эффективность там графики, ну, короче, на графику вообще упор не ставь, ну, это мой тебе совет. Ну, да, просто, что ты рассказал, там какой-то кадр поставили, где ты там что-то строишь, вот, угу. без всякой вообще графики, потому что, э, ну, как бы нормальная графика, она, ну, хреново тучу стоит денег, ну, прям очень много, ну, то есть, там, прям угу. вообще... Вот. А если они сделают так себе графику, все сразу поймут, блин, что за хрень. Ну, ее сразу видно не очень графику. Поэтому просто тебя, чтобы они сняли, и просто объект там, допустим, какой-то. Или ты на объект приедешь, и они прям там снимут. Там видишь, в чем суть, получается. Я им ключевики написал, ключевые понятия, какая польза несет мой товар, моя услуга. И я говорю, вот, допустим, вот это устройство ставишь, сам приток воздуха он не виден ну то есть воздух он же прозрачный вот это не объясняя прям на видео несколько раз сними там а они лучше лучше это сделать ты это будешь объяснять там на на видео там 10 раз например вот они возьмут лучшие кадры и вставят его ну то есть такие нарезки сделают но я им говорю я им показал там похоже там допустим фотографию это на объекте прям это делать на объекте ну да, ну вот типа сейчас устанавливаем вот эту штуку, делаем так-то так-то, это нужно для того-то того-то устанавливаем тем-то тем-то. Сейчас будет приток воздуха такой-то такой-то, чистоты такой-то такой-то. Mm -hmm. В общем это для легких там то-то то-то. Поэтому ну типа работайте со мной, ну как-то вот так вот должно быть. No -no. И все, прямо на объекте, вот типа вот у меня бригада, вот я работаю, ну так делаю, вот так там типа то, ну все прям на объекте, чтобы и они прям объект, чтобы поснимали там, например. Как ты руку жмешь, там, я не знаю, какому-нибудь чуваку, который там директор, там, например. Угу. Каску белую там какую-нибудь замути. Все понятно. Вот, и все, и приедь, просто поснимай. То есть ты вообще лучше эффектов никаких там не делать вообще. Потому что получится колхозно, стопу до. Ну, вот как это. А если ну, делать нормальные спецэффекты, ну, как бы от них там, ну, не знаю, там толку не очень будет много, а денег, как бы, до хрена ты отдашь. Тем более ты первое видео Чем делаешь. Чем проще, тем лучше, да, получается? Ну да, да, да. И тем более ты первое видео сделаешь. Первое сделай как-то, ну, вот, ну более-менее нормально, чтобы у тебя был ты в кадре, и там вот сам там, объект, например. И все, То есть, ну, такие нарезки. Как... То есть ты что-то говоришь, раз объект там показывают. То есть это вообще недорого стоит. И ты mm -hmm. им так объясняй, скажи, что мне, ну, мне нужно, чтобы вы меня поснимали, чтобы я что-то говорю, вы там объект показываете. Вот, и скажи, про, прям на объект поедем, прям там будем снимать, и все. Все понятно. Вот, ну и смотри, что ты там, а, ну как бы ты видишь, по задачам не двигаешься, ты там 10 звонков провести, две встречи, ну как бы вот да, давай. Да, я ча часто в это, вкладку вот эту упускаю, да, я Давай вот смотри, провести 2 встречи, 10 звонков в желтом выдели вот эту штуку. Ну, то есть ты две встречи по-любому можешь сделать. Мы уже с тобой созваниваемся, не знаю, там, пятый раз какой-то. А, и ты это сделаешь, и, ну, чтобы было хоть тоже здесь. И вон, ну, там у тебя где выполнено, удали, это ну, не твоя задача. Да, первого удали. Угу. Вот, и, ну, здесь делать, потому что, ну, эта штука же нас к прибыли принесет. То Хорошо. есть мы -то весь функционал передадим, все, ты будешь просто бездельником. У тебя будет все работать, да, там условно. Но у тебя не будет дела. Ну, как бы, а прибыли будет столько же. Ну, как бы, ну, как бы круто, да, mm -hmm. мы то время сейчас высвободим. А, ну, а нам же надо еще показать, то, что мы больше денег заработали. Ну, на это, на кейсы. Вот там есть Карибек с Казахстана, занимается стройкой. Вот мы с ним поработали там, и он там заработал пусто. Mm -hmm. Так, Коля, я то на прервусь. Сейчас вот как раз я должен показать сотруднице, как подписываете да, да, да, договор... все, голову. Все, мы в принципе по всему пробежались, так что все норм. Угу. То есть это, в Следующий раз вот мне по сути от тебя на несовершенки функционал. Все, вот я это... перед этим отчитаюсь за эти желтые. Все, добро, добро. Все, У давай нас... видеть хорошего дня тебя. Ага, спасибо взаимно. Давай, на связи. Ага.